Обмен удерживаемыми лицами на КПВВ Майерская завершился. На Донбассе в воскресенье 29 декабря завершился обмен пленными. Обмен удерживаемыми лицами на КПВВ Майерская завершился. Украине передали 76 граждан, которые удерживались Россией и боевиками Ортло. В свою очередь Украина выдала 127 человек. При этом готова была выдать 141 человека, но 14 из них отказались возвращаться на территорию Ортло. Точные цифры по количеству переданных лиц и лиц, отказавшихся ехать в Ортло, будут названы позже, поскольку проходит проверку в Генеральном штабе. Также четыре человека, которые должны были вернуться в Украину в рамках обмена, решили остаться на территории Ортло из-за своих семей, которые проживают на оккупированной части Донбасса. Ранее СМИ сообщили, что украинской стороне передали 81 человека, а в ЛДНР отправили 139 человек. При этом с обеих сторон были люди отказавшиеся возвращаться. Также стало известно, что Украина передала сепаратистам пятерых экс Кутовцев и бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного к 13 годам тюрьмы, а также ряд граждан России. В международный аэропорт Борисполь прибыли четыре автобуса с родными освобожденных из плена боевиков украинцев. В аэропорту у пункта пропуска к терминалу «Б» С залом официальных делегаций выстроилась большая очередь журналистов. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что работа ради освобождения всех украинцев из российского плена по формуле всех на всех будет продолжена. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго.